В соответствии с пунктом двенадцать положение о ведомственных программах цифровой трансформации, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 10 октября 2020 года номер 1646. Проекты программ утверждаются государственными органами в установленном настоящем положении порядке не позднее срока, установленного графиком подготовки и рассмотрения проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетных государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год и плановый период, Предоставление главными распорядителями бюджетных средств, предложений по распределению по кадам классификации расходов бюджетов Российской Федерации, базовых бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, обоснование бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию соответствующих государственных программ Российской Федерации и непрограммных направлений деятельности. Какой коду Кпд два возможно применить для закупки серверных шкафов стоек? Для закупки серверных шкафов стоек возможно использовать код КПД Кпд2шесть точка двадцать точка сорок точка сто девяносто. Комплектующие запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки. Какая электронная подпись требуется для работы в ГИС для работы в ГИСКОИ требуется усиленная квалифицированная электронная подпись. выданная аккредитованным удостоверяющим центром установлены криптопро CSP версия 3.9 и 4.0 и криптопро усиленная квалифицированная электронная подпись, браузер плагин версия 2.0.0.9 и выше.